Вашему вниманию мотоцикл Viper модель Z150A. Модель оснащена двигателем 150 кубических сантиметров, двигатель воздушного охлаждения, мощность его порядка 11 лошадиных сил, коробка механическая классическая, первая передача вниз, остальные вверх. Спереди установлена вилка телескопического типа, длинноходная. И дисковый тормоз с однопоршневым суппортом. Сзади установлены два амортизатора. Они двухпружинные. И они еще регулируются по жесткости. Сзади будет установлен барабанный тормоз. Двигательский к стартерам. Вот. Работает он. Это городской мотоцикл, он двухместный, удобный по посадке. То есть водитель сидит ниже, чем пассажир. Есть ножки для заднего пассажира, а также сама ручки. Вот, на приборной доске есть абсолютно все. Есть спидометр, суточный пробег, пробег общий. Есть тахометр, датчик топлива, а также указатель передачи. Нейтральное положение, но ну, повороты и дальний свет. Фара довольно-таки хорошо светит. Есть ближний дальний свет. Ну и повороты, соответственно.